Привет всем! Хочу сказать пару слов по вопросу, проблеме алиментов. Я, естественно, видел петицию, которую замутило сообщество, я в ней поучаствовал, вот, но отношусь к ней так с юмором философски. Мне кажется, всерьез собирать подписи под такой петицией в наше время – это то же самое, что евреям выступать в Третьем Рейхе против расовых законов. Ну, информационный повод неплохой. Волна докатилась, я видел ее в ЖЖ, наверное, на других площадках. Но ну, в общем, это больше способ зацепить поисковые алгоритмы, чем какая-то партическая польза, мне так думается. У меня с алиментами интимные отношения, что называется. Во-первых, я тот, на кого платили алименты. Очень так себе платили. Во-вторых, я платящик алиментов, был им семь с половиной лет. И в-третьих, я получатель алиментов уже три года. Еще примерно год мне остался. И когда я слышу про предложение продлить уплату алиментов там, до там, 24 лет при условии дневного обучения, у меня, понятное дело, легкая ухмылка проходит по лицу. Но я не сторонник этого продления и вообще не сторонник элементов, А если быть точным, то я их активный противник. Я считаю, что это позор цивилизации и вещь, которая должна быть полностью устранена. Меня несколько раз спрашивали, как так получается, что я противник элементов, при этом сам я их получаю. Ну, ответ очень простой. Я решил, что это хороший способ зеркально вернуть, дать почувствовать человеку, то, что он заставил почувствовать меня. Тем более, что в цифрах и по времени мы уже никогда не выровняемся, потому что у меня в сумме будет года 4. С моей стороны, было 7 с лишним. А учитывая еще и предыдущую историю, там финансовую, как бы я все, всегда останусь в плюсе навечно. Чтобы мы выровнялись, я должен получать алименты получать еще так лет, наверное, не знаю, 10-15. Тем не менее, я отзеркалировал эту ситуацию, абсолютно, когда вопрос встал, как это оформлять с моей стороны, мне тоже, как и я, предлагал, я предлагал в свое время предоставлять мне отчет по тратам, и, в общем, был мягко послан с этим отчетом, хотя предлагал в обмен большую сумму, чем положено по закону. Потом, когда мне предложили тоже, значит, некое согласование трат, я, пожалуй, плечами сказал, что у нас не было согласования, соответственно, в ответ его тоже не будет. Но! В мою сторону был сделан большой шаг, я его на самом деле высоко оценю, это не ерунда. Я никогда не платил алименты по исполнительному листу. Всегда платил их только по соглашению о плате алиментов. Это огромная разница, я ее раскрывал... В своей главе про алименты. Глава в книжке, кто не читал, даю ссылку в описании. Неплохая глава, хоть прошло уже пять лет, в общем, ничего радикального нового я бы там не написал. Хотя были небольшие изменения по закону, вы о них знаете. Мне вопрос об алиментах представляется очень, прямо скажем, аморальным. и Самое, наверное, страшное в элементах то, что их считают за какую-то часть природы. Когда женщины о них говорят, они говорят о них как о чем-то само собой разумеющемся. И мужчины тоже многие, между прочим. Особенно, к сожалению, я это слышал и от представителей церкви. Но это уже не удивительно Законность не есть обоснование для моральности. Это очень странный аргумент. Опять же, если брать законы Третьего Рейха, ну что, они были законы. Это кого-то избавило от Нюрнбергского трибунала? От виселицы? Нет. Так что это, это странный аргумент, как минимум. Вообще, я считаю, что когда историки будут анализировать наш период, конкретно историю семейного института, то думаю, что период вот, начала 20 века и весь 20 век войдет в него, как темные времена для семьи. И алиментная система, я считаю, стала одним из главных механизмов, которым была разрушена семья, как структура. И продолжает разрушаться, естественно. И более-менее очевидно, что если бы кто-то всерьез задумался о восстановлении института семьи, то система алиментов должна быть полностью устранена. Абсолютно. Такого понятия не должно быть в законе вообще существовать. То, что религиозные деятели, ну, естественно, Андрей Юрьевич Ткачев, что он еще мог сказать мужикам, ну, понятно. Естественно, они поддерживают эту тему. По крайней мере, на публике. Не знаю, что они говорят своим прихожанам тет -а тет В Библии нет слова алименты. И не может быть это довольно очевидно. И там даже есть всякие фразы, которые, в общем-то, выступают против. Например, по-моему, в послании евреям говорится нечто вроде, вы избранные сыны, поэтому вас Бог и наказывает, и воспитывает. Если отец не воспитывает и не наказывает, то вы не сыновья, а незаконно рожденные. То есть вот там косвенное указание, кто такие дети, которые живут отдельно от отца вне его досягаемости. Немыслимая, конечно, вещь совершенно, то есть в рамках традиционной семейной структуры абсолютно невозможная. Один из косвенных примеров, почему эта вещь аморальная на самом деле, потому что когда женщины попадают в эту же ситуацию, зеркальную, и начинают рассказывать о своих приключениях ну, публике, Публика буквально чуть ли не плачет и говорит, бывает прямым текстом говорит, это же бесчеловечно. Господа, если это бесчеловечно в одну сторону, это ровно так же бесчеловечно и в другую. И очень жаль, что нужно, действительно, чтобы женщина попала в эту ситуацию, чтобы она начала, наконец, понимать, что это такое, каково это быть на той стороне этой кнопки. Вы все слышали да, про эксперимент Милгрома? когда человек под командой другого человека нажимает кнопку и бьет другого током. И если вы знаете, да, то среди мужчин были некоторые люди, которые выходили из эксперимента, они прерывали эксперименты, отказывались продолжать нажимать кнопку, то есть причинять другому человеку боль, который находится непонятно где и непонятно за что ему причинять боль. Среди женщин не было ни одного отказа никогда в экспериментах Милгром и родственных экспериментах. То есть повинуемость – Женщин выше в этом смысле. И когда стоит такой виртуальный отец, фигура государства, да, и говорит, нажимайте кнопку, это хорошо, морально и правильно, и вообще это ради детей, нажимайте, то, к сожалению, подавляющее большинство женщин эту кнопку нажимает, не понимая, собственно, и не, ну, не примеряя на себя, то есть как раз... Та самая хваленая эмпатия, которая часто хвалится, что у женщин много эмпатии. Я вот в системе алиментов не вижу эмпатии. Скорее вижу обратную ситуацию. Недостаток эмпатии. Особенно удивляет, конечно, это для матерей мальчиков. Еще можно было бы понять, мать, девочки, почему и трудно поставить себя на место. Но, казалось бы, еще будучи в слиянии, особенно, да, многие матери находятся в слиянии с детьми, в том числе с мальчиками. Казалось бы, они должны легче ставить себя на их место. Нет. В массах такого не наблюдается. Что печально. И в этом смысле увеличение числа женщин, которые платят алименты, работает на пользу. Только так получатся какие-то человеческие реформы. Когда женщины приходят в профессию, там вводятся повышенные нормы безопасности. И наоборот, когда вводятся повышенные нормы безопасности, там появляется больше женщин. Соответственно, чем больше женщин попадают и страдают от элементов, особенно явно несправедливо, а там много ситуаций, которые могут быть несправедливыми, тем больше возникает разговоров, на, оказывается, нужно систему уравнять как-то. Естественно, находится часть, которая говорит, нужно уравнять ее так, чтобы сделать специальные оговорки всякие там для женщин, то есть, которые все равно будут их обходить каким-то образом. Вот. Но в среднем все-таки стараются, чтобы хотя бы внешне это было сформулировано как гендерно-нейтральное. И это хорошо. В этом смысле тот факт, что я сам получаю элементы, я нахожу это плюсом и, так сказать, в глобальном смысле. То есть, это влияет, потому что одна женщина расскажет нескольким о своей ситуации. Те женщины еще расскажут нескольким, мы, возможно, через какую-то волну это докатится до кого-то, кто, собственно, может принимать какие-то решения. Как знать. Что касается христианства. Христианство, естественно, в Библии нет ни слова про алименты, и быть не может. И если рассуждать не по букве Библии, а по духу, то там довольно много мест, которые, скорее, выступают против алиментов. Ну, не говоря уже об общих моральных принципах. Не помню, кто это сказал. Я помню эту фразу хорошо по-английски, потому что Постмана я часто цитировал. «What is hateful to thee, do not do to another». «Что ненавистно тебе, того не делай другому». Практически моральный императив Канта. И, к сожалению, система алиментов не проходит проверку моральным императивом Канта. И... Честно говоря, ну, я не сильно церковный деятель, вы знаете, да, я в общем в церкви бываю реже многих нормальных, скажем так, христиан, и отношение к церкви у меня сложное, я это неоднократно рассказывал в своих роликах, но тем не менее, в целом все-таки уважительное, да? то есть как к институту. Но мне кажется, что алименты, получение алиментов одна из самых антихристианских вещей, какая только есть сегодня в нашем мире. И мне кажется, тут нужно, вот, если женщина считает себя христианкой, и при этом подает, особенно если она подает в суд на уплату алиментов, то тут нужно, вот, как в поговорке, либо крестик снять, либо трусы надеть. Мне кажется, если кто-то получает алименты, то ему просто нельзя причащаться. Я не понимаю, почему церковь не выставляет таких условий. Ну, церковь, конечно, поставляет другие интересные условия. На YouTube есть даже ролики, где церковь участвует в совместных акциях по борьбе там, с неплатежщиками алиментов. То есть им, значит, капают на мозг через там мораль, Библию. Естественно, используют слово ответственность, в качестве молотка. То есть все то, чего предупреждала, что будет, когда женщины руководят в церкви, как говорил Юрий Ткачев. То есть это превращается в скалку, на которой нарисован крест. И эти скалкой долбят мужиков, именно мужиков, естественно, не мужчин, да? Мужчина такого просто бы не допустил. Так что... Алимента, конечно, огромная тема, она заслуживает вообще-то какого-то здорового такого, не знаю, каста или беседы онлайн, может быть, на несколько часов. К этому нужно подготовиться, нужно проанализировать. Но суммируя то, что я сказал, это временное явление, появившееся недавно. Это очень вредное явление, которое очень плохо повлияло на структуру в целом. Это явление аморальное, это явление антихристианское и очень под большим вопросом с точки зрения закона. Даже нашего закона, то есть даже если взять там права и обязанности мужчины и женщины, посмотреть, как они применяются на практике, то есть даже с точки зрения Конституции все это очень сомнительно. И неправильно воспринимать это как какую-то часть природы. Типа вот есть трава, есть деревья, есть облака, есть алименты. Нет, это чудовищно несправедливая вещь, которую придумал некто, я помню, что в ролике выступления Карен Строн на It's Me 2014 я переводил, вставляю ссылку в угол. Там она говорит немножко про историю, откуда появилась сама система алиментов в нынешнем виде в Британии и потом по странным содружествам. Это временное явление, надеюсь. Либо мы это переживем и будем вспоминать как темные века семейного права. Либо семейная структура умрет окончательно. Вот такое мое мнение. Если есть свои идеи или предложения что-нибудь побольше, посерьезнее записать, пишите в комментарии, обсудим. Всем пока, удачи. Желаю вам никогда не попадать в истории, никакие истории с элементами, ни с какой стороны. Пока.